Всем привет! Сегодня очень полезный лайфхак для тех, кто пользуется болгаркой. Заклинила диск, сломала, зажала гайку и невозможно открутить. Наверняка каждый второй с этим сталкивался. Это кнопка для того, чтобы стопорить, чтобы выкручивать гайку. Но зажала так, что выкрутить невозможно. Сейчас покажем, как это можно без труда исправить. Вначале нужно отломать диск. Так, чтобы ничего не осталось. А эти остатки, которые остались, мы сейчас сотрем. Готово. Вот так это должно все выглядеть. Поехали дальше. И переходим к основной части. Нужно найти кусок металла с толщиной примерно как диск. Вот. И сейчас будем его просто вытирать. Готово. Специально снял одним кадром, чтобы было видно, что сточить диск не проблемно. И самое интересное, сейчас будем пробовать. Сейчас, сейчас она отключится. Я не до конца пропил. Легко, да? Как видим, все получилось. Открутилась легко, без малейшего усилия. Сейчас продаются вот такие гайки, чтобы этого избежать. Они специально сделаны так, чтобы не затягивало диск. Вращаются отдельно от шайбы. Вот таким образом она накручивается. И как бы не заклинила диск, гайку не зажмет. Рекомендую использовать. У меня был такой случай. Первая болгарка у меня была 180 и зажала диск. По неопытности пилял толстый металл, зажала у меня, не смог раскрутить вот эту вот кнопку, зажал фиксатор, раскручивал ключом обычным, ключ не выдержал, сломался, согнулся, пробовал газовым ключом раскрутить кнопку, сорвало. Вылетела, рассыпалась кнопка, за, э, заклинивал э, отверткой, не получилось снова раскрутить. Пришлось снять редуктор, вез к токарю, зажимали в токарном станке и там только раскрутили. Ну а на сегодня все. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх и не забудьте подписаться. Не забываем про колокольчик. Пока!